Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вули, и, в общем-то, сегодня необычный такой видеоролик по новой игре, Garden of Ban Ban, соответственно, непосредственно новая игра, новый хрорец, который получился достаточно неплохим, я полностью прошел вот эту игру, прохождение, она достаточно короткая первая часть, занимает не больше 30 минуток, со всем этим всем, но, все минус, нет русского языка, но игра бесплатная, это определенно плюс, поэтому вы можете поиграть с нее. ссылка на игру будет непосредственно в описании под данным видеороликом на Steam официальный, вот. Соответственно, начал я проходить игру. Обучение достаточно приятное, хорошая графика, здесь все такое есть. Страшных моментов немного, то есть, типа, здесь есть один небольшой момент, где надо побегать. Небольшой момент, где тебя может испугать непосредственно данная э, птица. Ну и как-то так. Ну, то есть игра получилась достаточно интересная, даже несмотря на это все. Достаточно интересно управлять дуроном, достаточно интересно за этим всем следить, наблюдать и так далее. Это первая часть, скоро должна выйти вторая, в 2023, как написали разработчики у себя непосредственно. Вторая часть, то что выйдет в 2023, вот как-то так. Соответственно, ждем вторую часть, и давайте перейдем к разбору уже непосредственно первой. Игра в садике, в котором вы можете обязательно найти себе друзей. Нужно исследовать третье заведения и не терять в своей жизни рассудок. Надо раскрыть ужасную правду об этом месте, вот с таким словом нам дали игру разработчики И объективно сравнить данную игру я могу лишь с Poppy Playtime, сюжеты и тематика недостаточно похожи Мы одни, на нас нападают игрушки и так далее, видимо авторы данной игры восторгались Либо опирались на игру Poppy Playtime, а Poppy Playtime непосредственно опиралась там на бензе, это уже не важно Сейчас мы будем говорить уже об этой игре кстати, несмотря на все это, игра не зашла геймерам. Очень плохие и недовольные оценки от пользователей. Люди говорят, что графон слабова данной игры. Ну, типа, да. Однотипный геймплей, тоже согласен. Но игра все-таки заслуживает места жить. Причем то, что игра прикольная, это я вот вам гарантирую, то есть типа поиграть на полчасика залипнуть, это окей. Инди игрушка, у, есть youtube каналы по этой игре, поэтому если вам понравится сама тематика суб и сюжет, можете вот перейти посмотреть, что говорят вам разработчики. В 2023 году должна выйти вторая часть, ее, кстати, сейчас в этом видеоролике также затронем. По первой части интересный момент, это то, что нам а, дают дрон. Это необычный момент, который не похож на другие игры данного тематика, данного жанра, но играть только ради дрона в эту игру, ну, типа, нет, явно нет. А, запутанная концовка, на самом деле непонятно, что вообще происходит в игре, потому что никакого сюжета нам не дают Нам дают единственный момент, а, связанный с сюжетом, это карточку Карточку главного персонажа, как я понял а, Которую мы получаем и уже перед самым концом видим, кем мы являемся Соответственно, мы сотрудник персонала, возможно, это вообще даже не детский садик а Это какая-то, ну если уходить в тематику, типа SCP-шек и так далее, вот этот какой-то историческая зона, вот на протяжении всей первой главы мы не видим никого, кроме Бан-Бана, это первая птица, которую нам дают все-таки. Первый антагонист, первый персонаж и все, первый антагонист мы получили и, соответственно, в финал мы получили главного босса, с которым будет сражаться, скорее всего, во второй главе. Так, теперь давайте перейдем уже ко второй главе Garden of Ban-Ban, uh, потому что первой особо говорить нечего. Ну, то есть тестовые механики нам показали, как будет работать сама игра, как будет работать сам сюжет. Показали первого антагониста, которого мы в конце убили. Либо же мы как-то найдем его во второй главе, но я в это уже особо не верю, потому что она упала с большой высоты. Хотя, если обратить внимание вот на этот момент, мы видим uh, следы от ее лап. This же это... Uh, this... Но я не знаю, как это назвать, но вы поняли Ее следы на стене, и, соответственно, значит, она умеет ходить по стенам Значит, особо то, что она упала вниз, ей никак не повредит И мы можем увидеть ее во второй главе Окей Затрагивая тему второй главы, давайте перейдем к трейлеру Официальному трейлеру, который дали нам разработчики Все начнется с того, что мы видим руку э, зеленого персонажа Я не знаю, как зовут, но вы можете написать об этом в комментариях Может быть, вы знаете, либо придумать свои имена Uh, мы явно упали вниз, задавив, придавив uh, одного из антагонистов, что, кстати, не круто. Мы видим два колпачка, и сначала думал, что это два человека, но, как мы узнаем позже, это и новый персонаж. Uh, вот в целом весь трейлер, который нам дали разработчики ко второй главе, и как раз -таки показывает уже длинный коридор, от которого мы будем убегать от антагониста. Также мы видим достаточно прикольную шахту, которая выглядит достаточно классно, мне это нравится, шахта лифта. Скорее всего будут прятки типа леса, потому что мы видим эту локацию, мы также наблюдаем проход вверх, я, я не знаю к чему это был трейлер, я здесь не знаю на что опираться, все, это все что на дальней джавушке к второй главе, в целом жду вторую главу, будет достаточно интересно поиграть, посмотреть и так далее, если игра будет платная, я обязательно куплю и Покажу вам, как она проходит. Вот русификаторов по крайней мере пока что на игру я не находил сам, но если есть русификатор, можете написать об этом мне типа в комментариях. Вот в целом и вся игра, вот все, что из нее получилось, вот все, что я мог из нее выделить. Если вы хотите продолжения и более тщательного разбора по этой игре, напишите об этом в комментариях. С вами был я Вули, всем удачи, хорошего настроения, всем пока.